Знаете ли вы, где находится первый российский каменный бастион, где можно совершить путешествие в 19 век, побывать на краю земли и встретить гренландского кита? И на каком живописном острове Белого моря ежегодно проходит международный фестиваль джаза? В этом видео самые интересные места Архангельской области архангельский комплекс Гостинные дворы особенность комплекса это соединение в ансамбль впечатляющей крепости и двух гостиных дворов русского и немецкого это одно из самых грандиозных сооружений второй половины 17 века комплекс возвели на мысе пур наволок вместо сгоревшей крепости из дерева это же место считается точкой с которой началось основание архангельска сегодня гостиные дворы это самые старые сооружения в городе от них уцелели только стена вдоль северной двины одна башня из шести и зал биржи жители и гости города могут побывать в отреставрированных купеческих палатах и парадных залах 17 и 18 веков в комплексе расположен архангельский краеведческий музей его коллекция раскрывает всю самобытность поморского края для экспозиции использованы современные мультимедийные технологии которые создают исторический и культурный образ области через звук и визуальные впечатления кей остров маленький живописный остров камень находится в онежской области губе белого моря в 202 километрах западу от архангельска протяженность острова 2 километра ширина около 500 метров меломорские закаты богатые рыбы и прибрежные воды песчаные пляжи и великолепные сосновые боры привлекают туристов поверхность острова сформирована несколькими слоями гранита их высота составляет 25 метров скалистый рельеф ограничено вписан архитектурный ансамбль крестного монастыря с 1924 года здесь действует дом отдыха кийский который включает двухэтажный домики для размещения спортивные площадки танцевальный клуб туристический и рыболовный инвентарь также здесь есть небольшой песчаный пляж летом вода у берега в некоторые дни прогревается до 20 градусов каждый год на острове проходит международный фестиваль джаза теплые звуки севера северный морской музей музей основали моряки северного пароходства в 1970-х годах он расположен в здании бывшего морского вокзала в историческом центре города на красной пристани отсюда архангельск начинался как главный порт Экспонаты музея показывают всю историю освоения Севера, начиная с морского устава Петра I. Главная экспозиция – «Тысячелетие северного мореплавания». Вся площадь стилизована под парусник, с декоративными конструкциями, выполненными в виде различных фрагментов чертежей, деталей, оснастки, элементов внутренней и внешней конструкции корабля. Витрины из матового стекла с подсветкой, шум моря и чаек рождают воображение воображении посетителей образ огромного айсберга и передают суровую и красивую атмосферу арктического плавания. Музей осуществляет проектную выставочную и просветительскую деятельность. Участвует в международных и межрегиональных проектах, направленных на развитие культурного туризма и создание положительного имиджа Архангельской области. Национальный парк Русская Арктика. Парк Русская Арктика был открыт в 2009 году и расположился на двух полярных архипелагах Архангельской области. Новая Земля и Земля Франции иосифа который еще на называют краем земли полевая база русской арктики разместилась у мыса желания на месте встречи двух морей карского и паренцева площадь парковой зоны занимает почти 9 миллионов гектар особо запоминаются объекты южной части горы ломоносова и горы менделеева посетители привлекают уникальные ландшафты ледники и водопады не нарушенные экосистемы и памятные места международного значения Территорию заселяют несколько видов животных занесенных в красную книгу россии и международную красную книгу Белый медведь, Атлантический морж, Гренландский кит, Беломортый дельфин и несколько видов птиц. Летом здесь популярны этнографические туры по морским деревням на берегу Белого моря, а также сплав по рекам, дайвинг, яхтенный туризм, джип-сафари и рыбалка. Малые Карелы. Уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом открыли в 1973 году. Туристам предлагают совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве. На территории размещено 120 памятников народной деревянной архитектуры 19 века. Экспонаты разделены на 4 сектора, каждый из которых воссоздает внешний вид древних северных поселений: купеческие избы, огромные дома, дворы, трактир, колодцы, амбары и ветряные мельницы выставки в интерьерах усадьбы рассказывают о мастерстве плотников как они ловили рыбу выращивали хлеб управляли хозяйством праздновали свадьбы и даже о том на чем ездили наши предки в музее проводят экскурсии работают фольклорные коллективы сувенирные лавки продают изделия народных мастеров по выходным вводят хороводы демонстрируют народные промыслы играют в игры и ездят на лошадях под мелодичный звон колоколов пьют горячий иван-чай новодвинская крепость Первый в России прибрежный каменный бастион находился в 20 километрах к северу от центра Архангельска. Он был заложен в 1701 году на острове Линский Прилуг по указанию Петра I. Следуя по экскурсионному маршруту Северный форпост, можно погрузиться в атмосферу 18 века, осмотреть стены и ворота главного вала крепости, обойти три из четырех бастионов и подняться на смотровую площадку на флажном бастионе. Там находится большая батарея, место командования боем Северной войны 1701 года. Также маршрут предполагает осмотр комендантского и офицерского домов, порохового погреба, Место расположения казематов, складов амуниции и башни с лакштоком. Каждое лето местные празднично отмечают день на Ладвинской крепости. Традиция тянется еще с 18 века. антонио монастырь. Мужской монастырь, основанный в 1520 году на небольшом уютном полуострове Михайловского озера. Сооружение сыграло заметную роль в русской истории 16 и 17 веков. Она стала крупнейшим культурным и духовным центром под Виней. В 18 веке монастырь использовался как детский лагерь и интернат для престарелых, а в 20 в его стенах воссоздали библиотеку. Свыше 40 тысяч единиц экземпляров, которые формировались в течение нескольких веков. В 1903 году весь архив был передан в Архангельское Древлехранилище в настоящее время библиотека рассредоточена по разным архивам страны. Есть также при монастыре и мастерская и производство свечей. В хозяйстве имеются синокосы, пашня, небольшие лесные участки и животноводческая ферма. Построены теплицы, конюшня, оборудован гараж, работает пекарня, механическая мастерская, столярное кожевинное производство, а также создана паломническая служба, которая организует туры к святым местам. Ежегодно это уединенное живописное место посещают до 5000 российских и зарубежных паломников озерно-канальная система соловков это пожалуй одно из самых интересных туристических мест на знаменитых соловецких островах здесь примерно 400 озер и уровень воды в них существенно различается например есть разница в 20 метров между двумя соседними озерами лопушечная и зеленая на островах есть и довольно глубокие озера цифра может достигать 25 метров Четыре века назад когда началось строительство соловецкого монастыря приезжающие сюда люди нуждались в питьевой воде из-за отсутствия Рек было решено соединить каналами 78 существующих озер. Эта система питала Святое озеро, оно и сейчас является святым источником. В 19 веке вода из канала помогала приводить в действие маленькую электростанцию, а в начале 20-го создали другую систему судоходную между монастырем и пустынями проложили водный путь с несколькими шлюзами это позволяло даже большим судам проходить по каналам здесь пролегает лодочный проход по которому есть туристические маршруты во время экскурсии можно увидеть памятники части деревянных причалов на острове и самим поработать веслами ягринский пляж в части езды от Архангельска расположен остров Ягры. Он небольшой, но достопримечательности на нем все же есть. Центр судоремонта звездочка, где делают атомные подводные лодки. Воинский мемориальный комплекс, сосновый бор. Набережная и дом культуры, который привлекает красивыми витражными стеклами. Берег Ягры длинный и широкий. С него открывается отличная панорама на Белое море. Можно даже встретить крупных южных медуз. Позади пляжа разбит уютный сквер, где можно не спеша прогуляться и посмотреть на причудливые формы сосен, увидеть белок, дюны, насладиться чистым воздухом и видом на море. Марфин дом. Эта удивительная архитектура здания появилась в 1885 году. Его создали на средства немецких строителей, занимавшихся лесной промышленностью. Впоследствии дом еще перестраивался и получил архитектурный облик, сочетающий стиль барокко и Ренессанс. В этих стенах была замечена вся культурная жизнь города. Здесь устраивались встречи, лекции, благотворительные вечера выступали приезжие знаменитости. Позже в здании размещались театр юного зрителя, дом офицеров, кинотеатр Хроника, а позднее и реставрационные мастерская интересная особенность во время работ по расширению проспекта дом нельзя было оставить на прежнем месте его пришлось снести В 1987 году на проспекте чумбарова лучинского построили достоверную копию здания только уменьшенную на тысячу квадратных метров сегодня марфин дом это выставочный и деловой центр